Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим про 4 стадии тревожного расстройства. После этого видео вы сможете четко определить, на какой стадии вы находитесь, и понять, что же делать дальше. Мы будем идти от самой первой стадии к самой тяжелой, к самой последней стадии. Старайтесь применять на себя... Я буду рассказывать о типичных ситуациях, с которыми я знаком на базе работы с клиентами. Ну, не будем долго затягивать, давайте приступим. Первая стадия – это всего лишь стадия повышенной тревожности. И это, наверное, самая долгая стадия, которая может быть у вас. В этот период человек, он даже не понимает, что у него есть тревожное расстройство. Он просто считает себя мнительным, считает себя таким периодически возникающим беспокойством которая у него появляется. То есть он как бы не видит в этом вообще никакой проблемы, считая просто вот он вот такой просто по складу характера. Тревожный, мнительный, но в этом нет ничего страшного. И поэтому на первой стадии люди много-много лет находятся, никак этому вниманию не придают, могут даже всю жизнь прожить, будучи на первой стадии просто повышенной тревожность. Но потом, после этого происходит вторая стадия. Со временем тревожность она возрастает и приводит к второй стадии. Это тревожность и симптомы, когда уже возникают симптомы страха в теле. Они сначала возникают э, только в стрессовых ситуациях. Например, человека бросает в жар, в холод, у него появляется озноб, напряжение в теле, сильное сердцебиение, головокружение, слабость в ногах поташнения ощущение нереальности происходящего все это постепенно начинает возникать у человека все более сильной и сильной форме сначала это возникает в сильно стрессовых ситуациях потом в не сильно стрессовых ситуациях где раньше не возникало а потом периодически возникает в течение дня какими-то моментами в эти моменты, конечно, человек испытывает страх, но он даже этого может не связывать, что вот у меня страх возник, возникли симптомы. Но то, что симптомы периодически возникают, он уже начинает чувствовать. И вот это уже вторая стадия, это когда у вас возникает тревожность, а на фоне нее возникают симптомы. И здесь есть такой некий переход, когда возникают симптомы, могут уже возникать определенные проблемы со сном, например, с аппетитом, с утомляемостью, то есть человек чувствует накапливающуюся усталость, чувствует сложности с засыпанием, но как таковых проблем это еще может и не быть. То есть мы говорим о том, что вторая стадия характеризуется всего лишь двумя главными показателями. Это периодически возникающая симптоматика не только в стрессовых ситуациях, но еще и в принципе в течение дня в какие-то моменты, и повышенной тревожностью, то есть вы, вы на этой стадии тревожность уже очевидно повышена, человек это понимает, замечает. Вот третья стадия, это когда ко всему этому у вас подключаются Панические атаки При этом эти панические атаки Они могут быть как эпизодически То есть однажды возникнуть Так и быть на постоянной основе То есть возникать периодически И это к сожалению разницы Никакой не имеет Потому что если вы перешли уже на эту стадию Когда возникли панические атаки Значит вы создали для этого Определенные условия Если они создались эпизодически То это значит что это может повториться И вы уже как бы прошли вот этот рубеж третьей степени. Итак, третья степень тревожного расстройства характеризуется такими признаками, как уже повышенная тревожность явно выражена, симптоматика периодически в течение дня возникающая, ну и, соответственно, сами панические атаки, которые возникли на фоне сильного стресса, и ухудшенного самочувствия. Это паническая атака – это не когда вы боитесь за будущее, а когда вы боитесь уже прямо сейчас, что что-то с вами случится. Например, если вы прямо сейчас боитесь, что прямо сейчас произойдет инсульт, инфаркт, обморок, задохнетесь потеряете на собой контроль сойдете с ума или что люди сейчас прямо подумают что вы псих ненормальный то вот это и является панической атакой такой сильный приступ нарастания страха вот это третья степень казалось бы на самом деле вот что на этом этапе уже все может прекратиться то есть как бы какая же дальше может быть степень следующего тревожного расстройства и я вот тоже думал об этом о том что неужели всего три степени и как бы дальше ничего произойти не может. Но вот именно с практикой работы с тревожными расстройствами я понял, что надо выделять еще четвертую степень, потому что она характеризуется всего лишь длительностью нахождения в обостренном состоянии. То есть если у вас проблемы со сном, аппетитом, панические атаки, повышенная тревожи, симптомы, это ваше обостренное состояние третьей степени. Но теперь, если мы добавим к этому состоянию годы нахождения в нем, например, когда вы находитесь в нем от двух лет и более, то мы можем это уже выделить как четвертую степень тревожного расстройства. Потому что тогда это э, уже накладывает отпечаток на ваше мышление, на ваше мировоззрение. И зачастую самые сложные случаи тревожного расстройства, с которыми мне приходится работать, это как раз люди, которые в обостренном состоянии более двух лет находятся. Потому что они уже вообще забыли, каково это чувствовать себя нормально, не испытывать свои тревоги, переживания, симптомы, паники. И поэтому даже работая с ними, даже меняя их мировосприятие, им очень сложно это дается из-за того, что они очень долгое время в этой четвертой стадии находятся. То есть у них более двух лет поддерживается это обостренное состояние. На каждом из этапов вам надо понимать, с чем нужно работать. На первом этапе вы можете вообще ни с чем не работать, когда у вас просто повышенная тревожность. На втором этапе вам нужно работать над снижением тревожности. Но это можно делать любыми подручными способами, такими как медитация, релаксация, Просто какие-то снижения негативных эмоций, сформирование своего правильного образа жизни, уменьшение вредных привычек. То есть такие более легкие способы. На третьей стадии, на, третьей, на третьем этапе вам уже нужно сначала прорабатывать панические атаки, а потом уже снижать тревожность. Здесь, к сожалению, вы уже все, вы уже... Пропустили тот момент, когда вы можете как-то само собой это рассосется. Ну и четвертая стадия. Здесь вообще, скорее всего, нужно совмещать использование препаратов и использование психотерапии. Все зависит от того, насколько вы способны работать над собой. Многие люди бывают обращаются в таком тяжелом состоянии, что они... Даже вот эти самые действенные способы избавления от тревожности и панических атак ввиду своего плохого самочувствия в данный момент не могут применить поэтому как я и говорил ранее, если мы говорим об использовании препаратов, то их надо использовать правильно, для того чтобы дать себе возможность работать над собой, у меня никогда не было какого-то категоричного отношения к использованию препаратов, но я всегда считал, что его надо делать правильно то есть ты применяешь препараты не для того, чтобы вылечить тревожное расстройство, а для того, чтобы дать себе возможность избавиться самостоятельно а в процессе избавления чувствовать себя Нормально быть сосредоточенным, сфокусированным и собранным Поэтому в зависимости от того, на какой стадии тревожного расстройства вы находитесь Вам надо те или иные действия делать Но самое важное, это не застревайте на четвертой Не ждите, когда у вас уже время пройдет в обостренном состоянии Потому что чем дальше вы уходите а, по времени в обостренное состояние тем дольше вам приходится из него выходить. Это все на основе моего опыта. Поэтому, если еще остались вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь снять новые видео с ответами на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Всем пока.